Я субтитров А.Семкин повторить некоторые фразы известные ведущие. Ведущая, я не понимаю тех людей, которые по жизни без цели. Гран-при фестиваля и приз зрительских симпатий достали студентки уже третьего курса Анастасии Ивановой с работой День памяти и скорби. Уже больше года Настя работает в качестве корреспондента на Универ ТВ. И, как говорит она сама, для нее это еще один толчок к своей цели. Я не ожидала, что получу сразу три приза. Приз зрительских симпатий и приз за сюрприз.